Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский. Это практическое упражнение для видео, посвященного а, позиционированию визуальных элементов через ЕКРА в QML Q Quick. А, и я нарисовал в графическом редакторе вот такого симпатичного робота. И моя задача будет а, в QML из отдельных частей тела, из отдельных элементов, собрать, собственно, вот такую вот картинку, используя, естественно, якая. Итак, давайте я покажу, что у нас пока имеется. Пока у нас имеется отдельно все части тела робота. Вот они разбиты у нас на два таких самых корневых элемента. Это как бы туловище и это голова. Ну, здесь у нас вот отдельные части тела они вот никак не позиционированы. И еще у нас есть слайды, которые позволяют вот масштабировать эту картинку. Как это все реализовано? Все части тела у нас имеют тип блок, который я тоже определил, пользовательский тип. И здесь у нас размеры этих элементов, они указываются не абсо в абсолютных величинах, не в пикселях, а в некоторых относительных величинах и умножаются на масштабный фактор, который вот я определил в качестве свойства вот здесь. Соответственно, слайды привязаны вот к этому свойству sizeUnit. меня его, я меняю размер всех, всех элементов. Хорошо, ну давайте, собственно, приступим к делу. Итак, для того, чтобы было нам удобнее понимать, какие якоря с какими мы связываем, я здесь добавил к этой картинке вот эти некие раперные линии, по которым мы будем позиционировать а, отдельные элементы а, ну давайте начнем с того что соеди... присоединим голову к туловищу а, это у нас вот, вот эта линия да то есть она является верхним краем для туловища нижним краем для головы так находим голову вот голова а, и как я сказал а, нижний край головы то есть bottom, мы присоединяем к э, туловище body э, к верхнему к туловища отлично, и центруем его incurs по э, горизонтали horizontal center, привязываем к body horizontal center э, прекрасно Идем дальше. Теперь давайте э, сделаем нос. Ну с носом все понятно, он должен располагаться в, в середине головы. Так, находим нос. Вот он нос. Ну, я надеюсь, все помнят, что есть такое удобное свойство centering, и мы здесь мы указываем голову. В середине головы. Отлично. Теперь переходим к глазам. Ну, конечно, можно очень по-разному осуществлять привязку этих глаз. Мне кажется, что проще всего привязать глаза вот как бы к этому краю, да, к этому углу и сделать отступы равные четверти высоты и ширины, соответственно. Да? Попробуем это написать в терминах дикарей. Так, левый глаз мы привязываем итак, середина середина по э, вертикали допустим, середина по вертикали это у нас вверх э, головы так, head э, top отлично и э, середина по горизонтали это у нас head left так, и теперь надо сместить. То есть, мы пока что поместили наш глаз вот, вот сюда, а теперь его надо сместить. И как я, по-моему, не говорил в основном видео, для вот этих вот екарей, которые линии, которые середины по вертикали, середины по горизонтали, у нас есть свои Свойства, соответствующие margin для обычных линий, обычных краев, которые называются offset и соответствующие horizontal center, например. Ну, давайте, собственно, начнем писать, и будет все понятно. Итак, vertical center offset. Здесь важно понимать, что offset для вертикальной, середины по вертикали, он у нас будет... Если мы хотим смещение вниз, то он будет положительный, если смещение вверх, отрицательный. Так у нас будет отрицательный. Ой, не положительный, поскольку вниз. И он будет равен высоте головы на 4. И horizontal center set у нас будет Right. add 4 на 4 и тоже с положительным uh, знаком, потому что ось uh, у нас, ось x идет слева направо и также мы двигаем наш наш элемент, а в случае с uh, uh, правым глазом uh, uh, здесь у нас будет только right к правому краю. А по мукаю по смещении по вертикали у нас будет положительное а смещение по горизонтали будет отрицательное а, ну давайте посмотрим что уже получается так ну смотрите глаза и нос мы действительно хорошо выровнели глава совместилась стоящим идем дальше так что у нас осталось глаза нос мы сделали теперь вот рот, опять же ну можно мы можем его изначально привязать вот сюда а потом сместить например на этой четверти но естественно более логично его привязать вот к этой линии и потом поднять сделать смещение по горизонтали да на опять же на четверть высоты Так, что у нас? Нос, рот, прекрасно. Итак, uh, anchors, vertical center у нас совпадает с uh, нижним краем главы. вот он, так, а по горизонтали anchors, horizontal center у нас совпадает с серединой uh, по горизонтали Uh, опять же, головой. Итак, и теперь нам нужно еще смещение вверх, то есть отрицательное anchors uh, vertical center offset на минус половину высоты height. ой, не половину, четверть высоты так, сместили uh, с головой вроде как закончили Теперь руки. Ну, с руками тут все просто. Соответственно, верхний край руки к верхнему краю туловища, а правый край руки к левому краю краю туловища, да, вот эта линия. Так, левая рука, как я сказал, верхний край, а верхний край руки привязываем к Теперь же. А, тоже топ и а, правый край руки привязываем к левому краю а, туловища так, отлично теперь с правой рукой anchors топ вверх до все то же самое вводим топ и да, а теперь левый край руки мы привязываем к правому краю ноги, э, тела. Right. Так, теперь остались у нас ноги. А, ну вот сами ноги легко, потом будем разбираться со ступнями. Итак, по левому краю мы выравниваем. Просто левый край. Тулущий левый край ноги, правый край, туловище, правый край правой ноги. И по высоте, соответственно, верхний край ног к нижнему краю туловища Так, левая нога. Левый край к воде лаш топ top, верхний кай к боди, вот он к низу, к нижнему краю тела. Так, ну, давайте скопируем. А, для второй ноги. Здесь только у нас поменяется правый кай, Правый край, правый краю. Так, отлично. Теперь у нас остаются вот эти колесики, ступней, да. Но сначала мы их просто привяжем. Да, тоже верхние отцентруем по ноге и привяжем верхний край колесика к нижнему краю ноги. Так. Вот у нас левая как бы ступня, левое колесико по горизонтали мы центруем так же как и родители parent horizontal center а по, по вертикали мы верхний край привязываем к parent, э, нижний край можно скопировать без изменений в, для, второго, для второй ступни ну, хорошо, давайте посмотрим, что в итоге у нас получилось. Так, ну, в принципе, очень-очень похоже. У нас есть несколько проблем, которые я сейчас буду показывать, как решить. Ну, смотрите, кстати, вот он прекрасно у нас масштабируется. Итак, ну, у нас проблема с тем, что у нас вот эти края линии, они как бы удвоенные шейные получается, потому что берется и край допустим, руки, и край туловища. Вместе получается двойная ширина, не очень красиво. И в этом случае мы можем как раз использовать свойство margin. Об этом тоже я не говорил в основном видео. Помимо того, что оно может у нас быть положительное, оно может быть и отрицательное. И в этом случае, наоборот, при отрицательном отступе мы, происходит наезд одного элемента на другой. Ну, нам достаточно наехать на ширину, собственно, линий. Ну, давайте сделаем это для головы, левой правой руки и ноги. ног. Более того, мы можем сделать здесь для, если мы вспомним, как у нас здесь оригинал, да, у нас колёсико тоже оно немножко туда залезает внутрь. Соответственно, это тоже отрицательное, отрицательный отступ у нас. Хорошо. Так, Переходим, начнем с головы. Где голова? Так, вот нашли голову, делаем а, anchors а, голова у нас прикрепляется сверху, соответственно это наоборот bottom margin делаем его минус а, поскольку вот этот блок это у нас на самом деле элемент прямоугольника, у которого есть свойство э, border width, то есть ширина линии. Границы. Мы здесь можем просто писать border width. Отлично. Так, теперь для рук. Так, левая рука. Значит, для левой руки это будет... Э, Right margin, правый отступ. Тоже будет минус border. Width. Так, для правой руки это будет... Давайте скопируем. Это будет uh, left margin. Левый отступ. Так. И... Uh, так, для ног. Это будет топ margin Это отступ сверху. Теперь можно скопировать. Слепом до второй ноги. Uh, left leg, right leg. Так, скопировали. И теперь, что касается колесиков или ступней, то вертикали uh, Соответственно, это будет топ TopMargin. И здесь нам нужно взять не ширину линии, а здесь чуть побольше. Ну, допустим, давайте, собственно, заглубим на, на опять же, на четверть, на четверть высоты самого элемента. То есть, height на 4. И то же самое для правой ступни. Так, и отлично. Здесь у нас вообще все, я считаю, идеально. Единственная проблема вот с этими колесиками, они оказались выше, чем, чем ноги. Что, в общем, ожидаемо, поскольку я их сделал родитель... э, дочерними элементами для ноги. И, как я говорил, сначала отрицовывается родительский элемент, потом дочерний. Но есть маленький нюанс, о котором я не говорил в основном видео а э, именно то, что если мы указываем координату z отрицательную, то тогда э, дочерний элемент у нас отрисовывается э, раньше родительского. Соответственно, если я делаю здесь z минус 1 и... Э, так, я вот здесь z минус то Смотрим, что получается. Да, все хорошо. Прекрасно у нас выглядит наш, э, наш робот. И он прекрасно масштабируется. И здесь только тоже одна, одна маленькая деталь. Когда я его делаю, ну, маленьким, ширина, э, ширина линии у нас остается. Она константная. Я ее сначала задал 4, 4 пикселя. И она начинает съедать вот объем разных элементов. То есть, смотрите, вот глаза совсем в точку превратились. Это очень просто решить. Переходим в тип блок. И здесь вместо константы мы указываем, значит, если мы хотим, чтобы... Давайте посмотрим, какие у нас, какой у нас вот этот масштабный фактор по умолчанию. Масштабный фактор у нас 100. То есть, мы должны сейчас умножить а, этот масштабный фактор а, на какое число чтобы получить 4 до да? ну не догадаться что это у нас будет 0 0 0 4 умножить на size unit Опять запускаем то есть шею линии мы тоже делаем относительно оп и Теперь все выглядит безупречно. На сегодня все. Спасибо. До свидания.